Всем привет, с вами Димас Вы снова на канале Кокс Brother Хокс Оператор Антон тоже с нами Сегодня решили приготовить стандартную обычную курочку такую, просто в сметанном соусе обычная курица, филе в магазине купили ни у кого не вырезали просто из подложки достали Готовится все просто, очень быстро Будем использовать сегодня филе также будет сливочное масло, у нас используется растительное масло. Чуть сметанки возьмем как бы это основной загуститель у нас будет. Специи, в данном случае петрушка. Соль, перец, чеснок и чуть-чуть приправы мы добавим. Ну, такую курицу все таки она любит приправу какую-то такую вот химическую. Вот, чтобы дать ей довести ее до нужного, нами всеми любимого. Вкуса, как мы любим, как мы привыкли за последние десятки лет Чем нам, нас пичкают в магазине и тому подобное Везде сыпят всякие химию И нам это нравится Ничего натурального из этого, что у нас сейчас на столе нету Наверное, только если петрушка и чеснок Все остальное одна химия Приступим к нашему приготовлению Ну, начнем с, с обычного Будем нарезать куриное филе Будем нарезать поперек волокон Мы режем небольшими брусочками Где-то по пол полсантиметра чтобы оно у нас была нежное. Если вы нарежете вдоль волокон, у вас получится дубовая курица, ну неважно, курица, любое мясо. Так что это должен знать каждый и всегда этому следовать. Нарезаем, все простецки, все это умеет. Большими кусочками не рекомендую это все нарезать, потому что мы будем готовить все быстро чтобы было все сочное из-за этого нарезать помельче лучше ну и есть удобнее включаем нашу камфорочку максимум даем сразу кидаем сливочное масло это идеальный ингредиент чтобы проверить нагрев нашей сковородке как масло начнет таять процесс у нас пошел вот и можно сразу растительного добавить немножко чтобы совместить нагрев и ничего не горело кидаем наше мясо распределяем по всей поверхности стараемся по крайней мере чтобы масло у нас тоже было по всей поверхности вот чуть можем сразу присолить можем потом присолить ну решили сразу давайте сразу Достаточно ароматная у нас тут соль. Это с розмарином, что ли. Курица, конечно, не очень годится. Но кому нравится розмарин, то замечательно. И немножко помешиваем. Смотрите, у нас уже начинает сколироваться наша курочка. Сильно не мешаем, просто переворачиваем. Обычным способом переворот всеми нами любимым и все его умеют делать и оставляем дальше жарить на максимуме можем сразу добавить чуть-чуть перчика черного можно белого можно какого-либо другого кому какой нравится в принципе черный стандартный вариант для курицы хорош белый тоже очень. Ждем, у нас все само жарится. Часто мешаете, будет очень много влаги выделяться. Нам это не надо, нам нужен колер. Влагу у нас до сметана в процессе отдаст. Просто наблюдаем, как наша терраска заполняется большим количеством пара и ароматов курицы. Кстати, очень вкусно пахнет, как будто не химия. Переворачиваем еще раз, третий. У нас колерочек еще дал больше. И это очень хорошо. Вообще, люблю готовить ночью, когда все спят. Потому что на нибудь, все люди начинают просыпаться от запахов. И добавим немножко специй наших. Там капельку чуть-чуть, чтобы дать вот этого незабываемого запаха и вкуса нашей курицы. И все перемешиваем сейчас аккуратно. Хорошо. Ждем еще буквально пару минут, пока выпрятся еще окончательная влага и поджарится наш филе. Курочка наша обжарилась. И мы добавим немножко чесночка. Чеснок не повредит сейчас. И немножко его прям вот... 2-3 раза помешаю, чтобы он дал вот аромат, аромат вот этот вкусный свой, начал поджаривать ты и можно добавлять сметану сметану брать лучше всего пожирнее, там процентов 20 у нас 20, да не обманул на полкило мы добавляем 150 грамм мы добавили сметану примерно и убавим немножко и помешали до полного как бы остужение нашей поверхности для чего это делается? ну, чтобы не отсеклось и все у вас хорошо промешалось быстро не загустело, точнее даже так можно сказать особенно это важно делать со сливками ну все, все, ждем прогреется у нас наша курочка, она в принципе готова прекрасная на соль, достаточно на перец тоже смотрите, она закипает тут в этом главном блюде ну, быстрота вот это все, оно все прогревается, и не надо готовить, томить или еще что-то. Она прогрелась и как бы готова, она даст свой вкус. Из-за этого курицу надо нарезать помельче и она будет у вас нежная. Мы выключаем, немножко обволакиваем еще в сметане нашу курочку. Как бы выпаривать сильно не надо, потому что хочется сочности, Нашим, Куда без сочности? Я сходил за нашим гарниром, мы, ходили мы, с оператором по магазину, ну решили купить вот такой вот всем известный батат, сладкий картофель, ну вот запекли его, подварили, можно сказать, Он у нас такой вареный получился, не запеченный, может быть даже. Мы из него сейчас сделаем гарнирчик. Попочку отрежу. Сейчас. Интересно довольно-таки. Разрезаем сейчас немножко его. Аромат хороший. Такой морковный от него. Вот, добавляем нашу курочку. Решили такой гарнир сделать. Необычный. Сельской местности. Ну, я думаю, достаточно получится вкусный. Можно взять обычный картофель, как бы макароны, гречку. Но мы вот решили с оператором выбрать такой необычный овощ, увидели его, решили купить. Все, друзья, мои, пробуем, что у нас получилось, наш картофель и наша курочка. Попробуем все по отдельности, естественно, сначала курица. Очень вкусная получилась курочка у нас, нежная. Вот сейчас попробуем. Наш батат картофель М -м -м. хороший Необычный вкус сладкий реально сладкий кто не верит купить проверить что, что и как он себя представляет прекрасное место пробуем сейчас что получится необычное сочетание вкусная и нежная рекомендую вам обязательно попробовать такое куриное филе оно очень простое не обязательно с картофелем можно просто с макарошками должно всем приятного аппетита с вами был димас оператор антон всем пока пока увидимся на нашем канале